И начнем мы с песни, с которой мы с Виктором Семеновичем начинали очень много лет все свои концерты. Напис... Написана она была на стихи Булата Акуджавы по его пр... предложению, на речке Гауи, на турбазе Дома ученых, пока жены собирали грибы. Булат начитал Берковскому серию стихотворений, и первой из этой серии было вот это стихотворение Божественной субботы или «История о том, как нам Зинардин Берта, гостиница Ассоя в Ленинграде, не было куда торопиться». В божественной субботы хлебнули мы глоток, От дома и работы укрылись на замок. Ни суетная дама, ни улиц тишина, Нас не коснутся зябок до середины дня. Как сладко мы курили, как будто в первый раз, в этом свете жили, и он сиял для нас Еще придут невзгоды, но главное в другом Божественной субботы нам терпит вкус на пол. Уже готовит старость свой непременный суд а много ли нам досталось За жизнь таких минут На пышном карнавале Торжественных не Мы что-то не встречали Божественных суббот Первый мой друг сердечный Сдаваться не спеши Пока Течет он грешный, неспешный пир души. Дыши, мой друг, свободой, кто знает сколько раз Еще такой субботы, еще такой субботы, Божественной субботы наш век нас. ди ви под музыку вальти под фьюгу за окном печальница давайте давайте давайте печальница давайте об этом и думаю об этом Как жаль как жал. вы слышите, как жалко и безнадежно так заплакали сеньоры, и жены и служанки, собаки на лежанках и дети на руках. И стало так, так ясно, так ясно, так ясно, что на дворе не насно, как на сердце у нас, что жизнь была напрасна, что жизнь была прекрасна. Что все мы будем счастливы, когда-нибудь погнал. И только ты молчала, молчала, молчала, И головой качала любые печаль так. А после говорила, поставьте все сначала, мы все начнем сначала любимому и так. Не буривали, ебали, либаледи, под музыку и бандит под славный кладесе, под скрипа береги, под забывание в юге друг друга любить, что мы расти. сказать, что все-таки эту песню написали Виктор Берковский и Сергей Никитин вместе. Это была их первая совместная песня. И потом было много чего совместного сочинено. И вот недавно мы... Я не так давно приехал из Америки. И там вместе с семьей Никитиных, мужской частью, записал одну из песен совместных с написанных Виктором Берковским и Сергеем Никитиным «Ночная дорога». Можете посмотреть, она выложена уже... Я не знаю... Да. Вконтакте, наверное, тоже кто-то выложил Но Саша Никитин вконтакте не стоит Но он выложил Выложил отлично И вы увидите там и Сергея Яковлевича И его сына Сашу И вашего покорного слова Вот Поаплодируем Сергея Никитина Соавтору Виктора Берковского Сергей Никитин Вывел Берковского на сцену широко То есть Берковский так Более-менее Иногда выступал под джазовый ансамбль так, Были такие случаи Но вот так, чтобы выйти на сцену В качестве барда Это его вытащили Никитина Сначала они Сергей Яковлевич Со своим квинтетом Запел песни Берковского Целую программу сделал И вот мы сейчас поем две песни Как раз из того времени Из времени Когда квинтет Никитина Стал громыхать по всем факультетам МГУ А потом и вообще по всем вузам страны вот с этими песнями. На стихи Дмитрий Сухова. Я пытаюсь, чтобы было удобно. даже не пытайся. Вылупил самое синее, но... Стоп, стоп, позови. а мы в каком оконане? Да, в каком оконане? Спасибо. Извините, извините. Дмитрий, ну успокойтесь. восток На дальнем востоке Пушки Молчат Молоденькие мальчики скучают Без девчан скучают Без девчан Ни хнычут, ни ворчат Молчат в порядке Держат И доминов скучат Синее море Белый пароход Сяду, поеду На Дальний Восток На Дальнем Востоке Пушки волчат Вот только я хотела рассказать, что это моя любимая песня Потому что я родилась в Владивостоке И только ну, в семье бродячих артистов вот, И поэтому только уже в зрелом возрасте попала в этот чудный город Вместе с уже третьим мужем вот, мы туда съездили Предыдущие два недостойны были Да, не добрались Дорога долгая Это пряный берег Борь вынесла на берег Солнце испарилось Получилось очень хорошо Пришел и пришел в и прикрыл рубахой спину И запел да, да, Получилось хорошо А под боку, Этот синий Отливающий слюдой Океан с его Под синенной Подсоленной водой Это вроде как Кораблика Корявая спина Эти крабы Эти раки Крепная волна это берег, он как счастье И от пропасти и Я прикрыл глаза отчасти Получилось хорошо И теперь изыскрился Покет в моем мозгу Сухопутная я крыса И торчу на берегу Мне бы ветер, мне бы качку Себе, что и в правду уплывут, что и в правду уплывут, что и в правду уплывут.